Хариус. Это Хариус. Я скинул, не, опыт. Это. Ты не знаю. А там включено, смотри. Квадратик-то есть? Ну, вот на экранчике что-нибудь есть? Или он голый? Ну, все, значит, идет. Вот. Только что Виталик, ну, не без помощи товарища, такого-то Харизонка взял. Изловили таки килошечку пять раз, пять раз она меня тут хваталась. С пятого раза только могли ее достать. Нормалеус. Сфотографировали ее. Чуть ближе <реш> а ну пошел нахрен, айч, пошел давай, а ну давай давай давай, из какой тут блин? а ну давай давай давай, Проваливать дальше. это мы обплываем лопату Вон там старый мост Ехали, охотники Еще одна килошечка сегодня Виталик боролся с ней Ну, в смысле, подсаком ей бил, по-моему, несколько раз. Да, просто Пока перестань баловаться Пацак ушел Ладно, хоть не спинет Эх, пацак, пацак Ну что, поместить там, я пойму, может быть, еще есть. но, может быть, там не получилось. Весь мост. Переходи, переезжай, не хочу. Вот здесь пыль нет, В полном составе. И вот так и принесло. Пусть вот так, мост сюда, весь в сборе. Виталик поймал гиганта, я только хотел вот быть. Ну что, целуй Виталик, щуку-то, целуй Так вот, щука Щука с руку, с детскую, правда Едина ждет еще один завал А как мы его преодолели, никому не покажем. Щука вот. это вот. оттуда вот. сюда, вот сюда, вот, да? да? Вот плиты лежат. Надо на них заехать, а потом с них, вот. да, потом с этих плит туда. И потом надо заехать вот сюда Прикольненько Там хмель у него растет на крыше